Шалом. Итак, что же апостол Павел имеет в виду, говоря, что в Мессии нет ни Удея, ни Элина? Кто же есть в Мессии, если этих товарищей в нем нет? Кто же мы теперь, верующие в Иешуа, если мы уже не евреи и не язычники, не мужчины и не женщины? В прошлый раз мы обратили внимание на выражение «новое творение», которое встречается у Павла несколько раз. Например, вот здесь. А, Но что такое новая тварь? или новое творение, какое отношение оно имеет к нашим сегодняшним различиям, половым, национальным, социальным, культурным и прочим. К различиям, с которыми нам нужно жить, потому что они не упразднены, очевидно. Говоря об искупительном плане Божьем в прошлой программе, мы остановились на тысячелетнем царстве, то есть на царстве Мессии со столицей в Иерусалиме и о исполнении всех пророчеств и обещаний о восстановлении Израиля. Однако у этого плана Божьего есть следующая фаза. И вот она-то как раз и называется, насколько я понимаю, новое творение. Впервые о ней говорит еще пророк Исаия. Здесь мы видим, что Бог говорит, что творит новое небо и новую землю и противоставляет их прежним небу и земле. Но давайте не забудем, что мы сейчас с вами цитируем не Левит, а Исаю. То есть в данном случае небо и земля — это не просто два конкретных физических объекта, а вообще все творение божье то есть бог собирается сотворить все новое именно об этом он говорит в последней книге библии автору которой дано заглянуть в будущее и увидеть новое небо и новую землю именно в этом контексте как мне кажется нужно читать все что павел пишет в своих посланиях о новом человеке созданном из иудея и эллина и о новом творении тут можно сказать стоп а как же, э, пардон, старое творение и идея о его починке, то есть тикун олам? Разве Божий план не в том, чтобы починить старое? Если он собирается творить все новое, то что будет со старым? Что, на свалку, что ли? Распилят на дрова и в печку? А меня куда? Тоже на свалку? Как рухлить ветхую? Да нет, что вы! Нам с вами не нужно бояться ни свалки, ни печки, ведь мы-то уже умерли и похоронены. Выкапывать нашего ветхого человека никто не будет, этим мы не занимаемся. Вы, конечно, понимаете, о чем я, да? Тот же самый Павел пишет, что наш старый человек уже распят с Мессией Ешо на кресте Голгофа. Что наше погружение в воду или водное крещение или твила на иврите, как угодно, это своего рода похороны этого уже умершего, ветхого, то есть старого человека. Конечно же, это наши похороны, мои и ваши, если вы приняли водное погружение. Став учениками Ишуа, мы с вами тем самым пошли по его пути. По какому такому пути? Позвольте уточнить. По пути соблюдения Мицвод, то есть заповеди Торы. Да, но только на первый взгляд. А если копнуть глубже, то совсем по другому пути. Мы пошли с вами по пути смерти и воскресения. По пути, на котором Бог не чинит нас, а позволяет нам умереть для того, чтобы затем воскресить нас к новой жизни. И вот в этой новой жизни мы, разумеется, любим его и любим ближнего, как Тора, нам, собственно, и заповедует, и как раньше мы любить не могли. Писание говорит нам, что мы уже сейчас новое творение, что со старым уже покончено, что новое творение уже здесь и сейчас. В это мы верим, потому что это слово Божье, или не верим, тут каждый делает свой собственный выбор, но в любом случае физическая реальность старого творения никуда не делась. Что же я должен ее игнорировать? Жить как новое творение, не имеющее ни национальности, ни пола. Некоторые предлагают именно это. Дескать, поскольку в миссии у нас уже нет ни мужчин, ни женщин, почему сестры не могут проповедовать братьям? Почему не могут руководить общиной? Ведь все эти старые порядки уже отменены? Э, нет. Конечно, Прескила а, объясняла Аполосу Евангелие вместе со своим мужем Акилой, но учтите, что это была частная беседа. И да, конечно, дух излит на всех на нас без различия пола, чтобы все мы пророчествовали в самом широком смысле слова и свидетельствовали неверующим о Ишуа, и ободряли друг друга, воодушевляли, утешали, как Павел об этом пишет. Однако, говоря о богослужении или о руководстве общиной, он отводит женщине совершенно очевидно по текстам роль подчиненную. Это просто пример, на котором мы с вами можем увидеть важную вещь. Мы с вами живем одновременно в двух мирах. В сегодняшнем и в будущем. Оба совершенно реальны. Однако первый привычен, а второй непонятен. И все, что о нем сказано в Библии, звучит как некая мистика. Тем не менее, если мы хотим быть верны учению Нового Завета, нам нужно в равной степени считаться с ними обоими. А с одной стороны, кем мы родились, теми и призваны оставаться. С другой, и нам, мессианским верующим, нужно услышать, и это послание тоже, наши сегодняшние различия, при всей их важности, временные, и в некотором смысле даже поэтому иллюзорны. Мы уже стали частью другой реальности, мы уже стали частью будущего, в котором этих различий просто нет. В конце концов, сам Ишуа сказал, что в будущем веке люди не женятся и замуж не выходят. Ангелы ведут такую жизнь уже сейчас, а нам она предстоит. И мы уже вошли в нее. И это одна из причин, по которой Ешо и Павел не были женаты. Они уже в земной жизни жили так, как все мы будем жить, когда новое творение проявит себя во всей полноте. Вот в каком смысле на кресте Иудаизму пришел конец. Воскресший Мессия, безусловно, лев из колена Иуды. Но вместе с тем, он больше всех тех различий, к которым мы привыкли. И мы уже сейчас в нем. То есть тоже по ту сторону разделения на евреев и эллинов. И мне кажется, что не понимая этого, мы с вами упустим что это очень важное. Спасибо. Шалом.